Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Рика, с чего звонишь? Смеяться не будешь? Не буду, честно. Так, что случилось? Ну, видишь ли, мой вопрос прозвучит странно, но... Ты единственная, к кому я могу обратиться. Да. В общем, скажи, пожалуйста, какой наряд по-твоему понравится Асии? Эми? Он любит всякие дешевые шмотки. Дешевые? То есть, ничего от известных брендов? Да, вечно в футболках от Юнисно ходит и прилично не одевается. И обувка самая дешевая, нормальную не покупает. А? Но Юни это имела в виду. А, что тогда? Ну чего ты, Эми? Неужели так сложно понять? Я спрашиваю, какая одежда ему больше всего нравится на девушках? Т так а можно встречный вопрос? Какой? Между вами что-то есть? Ничего. Совсем ничего. Что, Ася зачем-то пригласила меня пройти с ним по магазинам? Чего? Еще скажи на милость, зачем ты Рику Сузуки позвал? Чтобы получить объективный совет от человека, выросшего в современной Японии. Ну вот, как-то раз дошкольник заказал на кассе Хэппинис Милл. И я спросил, какую он хочет игрушку. А он мне в ответ... Кто, что Ага, вот точно такое же выражение, как сейчас у вас, было и у меня. Ту, что делает Герору, как это понять? Так вот, почему ты решила, что мы поссорились. А вы не поругались? Слава богу. Интересно, может, Рика себе парня нашла? Юса? А, ничего, забудь. Нет, нет, нет, нет, нет только нет! Или я на ябедничаю мау, что ты холодильник опустошаешь. Ну чего ты, не занудничай. Смотри на вещи проще К Тебе гость пришел, и ты его угостил чем-то вкусненьким. Ага, гость, как же! Кончай тут хозяйничать, наруто на меня, а не на тебя. Какой же ты злюка! На тебя, Нарут? Ты это серьезно? Раньше тебя звали утренней звездой, правой рукой Бога, и посмотри, во что ты превратился. Смешно. Ну уж прости, сейчас я такой. Мог бы и проникнуться, стараюсь, на серьезные рельсы, беседу перевожу. Только второсортные хики на такое ведутся. А есть ли смысл быть первосортным Хики? А те, кому на чужое мнение, не пофиг вообще третий сорт. С таким подходом из дома прогоняют. Если прогоняют, то ты и не хика вовсе. А? Мы, первосортные хики, знаем, какую грань нельзя переступать. И живем на хлебниками припевающими. Что? Это что за кодекс Хикана? Ты хоть понимаешь, что жизнь свою растрачиваешь зря? А ты меня жить не учи, Гавриил. Сам знаешь, если бы та фигня не случилась, быть бы нам всем хиканами до скончания времен. Ого, ты проникся! Второсортный ты хикка. Да брось.